Когда ты едешь, у тебя крылья за спиной. То есть вот этот вот... Это надо пережить. Запах солярки всего на свете. Вот этого вот. чу Я кайфую. Меня зовут Светлана Алексеева, мне 48 лет. У меня четверо детей, я водитель автобуса, и в 2017 году я перенесла онкологическое заболевание, у меня рак молочной железы. Обычный рабочий день мамы, водителя автобуса и собственника, да, скажем так, бизнеса. Я просыпаюсь в 7 часов, отвожу ребенка в детский садик, уезжаю на работу. У меня всегда есть чем заняться в своем небольшом производстве. После этого, во второй половине дня, я уезжаю на пересменку на водителям автобуса и домой возвращаюсь, бывает, в 3 часа ночи. В 2002 году я купила свою первую «Газель». Тогда девочек не брали водителями автобуса, нельзя, было запрещено. Можно было быть ИП на своей собственной «Газели», поэтому мне было интересно. Я э, в период декретного отпуска подрабатывала на своей «Газели». Развозила продукты, я водитель-экспедитор. Вообще диагноз, когда ты узнаешь, это всегда неожиданно. Да, вот в моем случае при раке молочной железы это какая-то шишечка. Что-то надо делать, наверное, надо идти посмотреть. У меня каждую неделю были планы, колеса сначала поменять, потом еще что-то проверить, потом схожу в больницу. Тут тебя вот этот диагноз накрывает, когда ты узнаешь. У меня эмоций не было. Ты уже попадаешь в ситуацию, когда тебе просто, ну, вот у тебя есть ситуация, надо решить проблему, выйти из нее. У меня не было денег вообще, на самом деле, даже на проезд до онкодиспансера. Парни мне на работе собрали деньги. Такой пацанский коллектив был у нас, я одна была девочка. Но ну, я, наверное, вообще по городу одна водителям экспедитором я просто не встречала. У меня была назначена химиотерапия, лучевая терапия, гормонотерапия. 9 месяцев лечения. Я приходила к 9 и могла уйти в 4 часа. Ребенок был маленький, поэтому семья поддерживала. Мне мама помогала, папа помогал. С сестра с братом, когда нужно было, тоже подхватываем. Очень важно вообще во всех ситуациях переживать все события, когда у тебя хорошая семья. У меня отличная семья. У меня отличные дети, понимающие и как бы поддерживающие все четверо. Когда я заболела, я поступила в технику, получила свое первое образование вообще в 42 года. В тот момент, период заболевания, вот этого обучения, всего на свете, тогда, раз я не могла водителем быть, я пыталась найти что-то новое. Я написала проект по салону красоты. Когда ты химию получаешь, да, у тебя в определенный момент выпадывают волосы. Это бывает неожиданно. То есть ты спишь и просыпаешься просто утром от того, что у тебя болит затылок, и ты понимаешь, что у тебя лезут волосы. Как бы ты был не готов да, к тому, что ты будешь лысым, это неожиданно в любом случае. Для женщин это еще больше стресс. И когда ты думаешь, что тебе надо там подстричься на лысо и прийти в парикмахерскую, это непросто. Это очень непросто. В октябре каждый год проходит конгресс онкопациентов «Здравствуй!». И мне стало интересно, что это такое. Я зашла туда и посмотрела, и открыла региональное отделение здесь. «Здравствуй» — это пациентское сообщество, где руководителями являются пациенты сами, онкологические. Если у тебя есть вопрос, можно получить ответ, чтобы потом понимать, как действовать в этой ситуации, потому что Решение в любом случае принимает сам пациент и его семья. С заболеванием надо научиться жить. Даже после прохождения лечения и дальше, да, у тебя уже появляются пунктик. В твоем графике появляется поход к врачу. Даже не раз в год, даже два раза в год. Это стабильно, бывает чаще. Сейчас уже, да, по истечению времени, я считаю, что культура здоровья должна воспитываться прямо с детства. Это просто вот залог здоровья, я считаю.